О, я зверь. Ребята, у меня миниган. Круто. Что ж, ребята, всем привет, дорогие друзья. С вами КСС. и. У меня. А что я должен э, сделать? Не, подождите, подождите, пацаны. Боже я с вами пойду, мне страшно. Я, я сзади, а вам... что я должен сделать вообще? Ты убить я нас всех. А чё а за здесь точки, здесь. чё за точки? Ты их должен посетить. Боже ой, жесть. Чё-то не страшно. Ещё можно? У меня, короче, при записи... Опа! А. при записи в на ультрах, я 60 ПС. Молодец. А, я тоже вон. А Привет. я могу вас Привет. видеть как-то? У меня инопланетное оружие, кстати. Знаете, кто есть? Релисатрон, что ли, или что? Релисатрон, да. Ребята, как мне вас вообще на карте? Не понимаю, у меня оружие бесконечно или как? Там на основном вроде только патронов много. И нет, не бесконечно. А, я понятно. Делаю, я уже лури. понял, как бы у меня уже нет. А смысле, Лола? А я как бы тебя должен бить вообще? Ребята, в чем смысл игры? Не понимаю. Я... я не понял в чем смысл? Я должен вас убить или я должен все точки пробегать? Ну а да, ладно, блин, почему мне никто этого даже не сказал? Фу. Нет, я зверь. О, круто, зверь. отлично. Черт, меня сейчас загонять будут по полной. А тут прыгать же можно как-нибудь. Погоняем лысого. Да, тут, да, гоняем лысого. Стой так. О, а вот тут он у всех РПГ, помповый дробовик. А, тут дофигища, винтовка. О, тепловизер. Тепловизер, боже. Тепловизер. <сёк> <Тепловизор>. Тепловизер. <сёк> Тепловизер. Давайте раз... разойдемся как-то, чтобы его это вообще убивать. Ага, ага, я у нас по очереди сейчас грохну. <сёк> Ой, его кто-то видел, да? видел, да? Да, видел, видел, видел, видел. Где он? Тек? Он где-то там. Я не знаю, его тут нет, я его не вижу. Да меня я вижу, он... <сёк> <сёк> он... Давайте, давайте, пацаны. Ага, ага, сейчас. Где, где он? А Нападает на кого-то, я не понял? Не-не-не, на меня. А, вон, вон он, он, он где-то там. Да меня грохнут, это сто процентов. Да это сложно, я тебе говорю. Ну прыгай, я там даже пропрыгала какие-то точки. О, я его видел. Что я очень быстро бегаю. Я вижу его. Я не вижу его. Вон он, я вон он. Где он? Он ушел. Где, где он? О, вот я его вижу, вижу. Ой. Убили? Убили? Красавчики. Я что-то его увидел, но по нему вообще не попал. И кто же у нас следующий? Сейчас третий раунд, и по идее он последний. О, О миниган, ребята! А мне еще тут интересно знать просто. О, релизотрон, наверное. Это же это подрывники. У меня миниган, это круто. Да. Миниган, вот это да. РПГ. Миниган. А у тебя РПГ, нифига себе, ты жесткий. О, у меня есть, режим. А у кого? Кто маньяк, кто маньяк? Ну, о, этот, вы поняли как? Короче, занимаем позицию. Кто зверь? И палим. А кто зверь? Этот Саня? Нет. Сказал, это а, я не услышал это... ну ладно. Я Вон, да-да-да, ви... я видел, ты его помнил. Да, ну, да. Он убежал? Да, по-моему, да. А куда он скрылся? Да, я, я врубился, что-то надо делать. Да, ты понял? Это невидимость. В смысле, он не. невидимость все врубил. А в смысле, так можно? Да. А да. как? Способности указывались. Видели, видели его? Он О, на карте. Почти. Он пометил. блин. сложно запрыгивать на эти точки. Ребята, Где? я его пометил, он куда-то делся. Видел, видел, видел. Ой. Где да, он? Да, он рядом с вами? Да. А почему у меня в хп иногда, иногда... Почему я прям видел? на вас вышел? Я не видел его, видела. я бегу О, к он. вам. Вон он. Там где-то. Ааа, вот это жесть Боже, не страшно, что. О, нифига себе. Он так долго встает, знаете. Ну давай, прыгай, он Эло, он не перепрыгнул, пацаны. Что за бред? Я попал по нему. я по нему два раза стрелюсь с отроном. А че? Я с тяжелой. Круто, это я его пострелял очень сильно, да? Вообще-то я совсем. я его второй тоже. Я ему, я в него раз в пять попал. Хорошо. Я около одной из аптечек. Так. Он любом, уже две точки захватил, ч за бред? При пол том то, что я не смогу прыгнуть нормально теперь. Вс. У него я... здоровья нету. Здоровья я не беспомощный, нету, ребят. беспомощный, ребят. У меня делать нечего. О, вижу, вижу его. Вот он, он рядом О, со мной. Я говорю, Антон. И где ты? Около аптеки, который? Да-да-да, около меня аптека. Он там в кустах бегает за забором. Опа, опа, опа, опа, он около аптеки, он около аптеки. Я да. вообще в другом месте, ясно. Да, я понял, я иду. Стоп, а куда он делся-то? Да ну он какой-то слишком скрытный. Спасите аптеку. Вон он, вон он, вон он вижу. А, карта. Да-да-да, я понял. Где, где карта? Какая карта? <с я не понял, нет, я не понял. У меня показано, где он отмечен, а что-то я его не вижу. В смысле? В смысле? за бред? Блин. Каким образом я у вас отмечен? А ты отметь, иногда меня. Я отмечу, красный. Да-да-да. Лол, понятно. О, вот он. Привет. Давай, убивай. Да убиваю. Что так медленно, Ле? Не знаю, но сейчас смотрю. Давай. Э! Иди сюда. Развели, пацаны. Давайте. ч, он аптеку Смотрим. ты взял? Не знаю, что он там украл. Он, он это, он заряженный был. Видно, он аптечка. Не знаю, где он, он, он. Я ту аптечку использовал. Где? Он убежал, он ты, убежал. Ты? А, ты аптечку использовал. Да-да-да. А, что что блин, я его, кстати, наполовину снес, он, видишь, аптечку взял. Он там сидел, блин, у меня винтовка что-то очень медленно его убивала. Он тут где-то. Вот он, вот он. Пошлите, пошлите, у меня миниган. Да ты со своим миниганом вообще ничего не делаешь Да я вон, пытаюсь по нему стрелять Вон он, вон он, вон он, на, на бочку залазил Окей, окей э, не допрыгнул, допрыгнул Он вообще куда-то перепрыгнул Вообще жесткий какой-то Вы че, ржете что ли, а? Куда вы вообще стреляете, я не понимаю Попадаю, попадаю по нему Все, а. он не Пацаны, ГГ ГГ, я выиграл Давайте, ребят, добиваем его уже он там где-то. меня. Я верю в вас. Он упал. Убил, вс. Вс. Да изи вообще, блин. бег на полчаса я... я... нафиг, вы убивали. Изи. Офигенно. Жёстко 13 тысяч. Да-да-да, офигенно. Даже 14. Офигенно. Не, у меня левел лап одиннадцатый тер уровень. Вообще жесткий тер. Когда бомбец. Блять, а чё я так бегаю? Да я не не пацаны. я так бегаю слишком медленно? Потому что маньяк слишком быстро бегает вообще-то. А где точки Да вот они точки. Нет, они везде. У аптечек стоим, пацаны. Да нет, надо у аптечек стоять. Надо стоять. Ну вы сейчас меня увидите, потому что я прям жестко летаю. Видите? Увидели? Фига, где он? Вау, он? я его не вижу пока что Ты чё, не видел он Да Эй, Я вижу, ты у меня пропал Я буду пользоваться нею о о о, о, о подсветил Рельсотрон Триндец как долго заряжается, надо сказать так. А с миниганом можно же... А! а отстаньте, отстаньте, ребят! А, смысле? да вижу. конечно видишь блин у меня жизни мало он не прыгает а -а -а. Я, я видимо тебя запугать ты опа, меня сильный аптеку. Аптеку. поздно Где он? он аптеку по моему взял да да да взял так. ну я бегаю тут аптека у вас слишком низкий уровень здоровья, чтобы применять его. Да в смысле, а почему мне так быстро здоровье пропало? Так. Я тут. Да, вовремя. Где то Да я тут. О чё, аптечки исчезли все, уже? Нет. Нет. Блин, рельситрон закончился. Вот говнюка. Да ну вас нафиг. Я его не видел ни разу. Да, я, я, они меня тут все видят и стреляют, я лоу хпс э... просто. Да ну, ты бегаешь, какие не знаю. опа, опа, опа, опа. <риско> вижу, он там за бревнами. Да, да, О, да, да. все за брёвнами. Вон он бегает, я его видел. <мирает> Сложно. Ну, Снайф, я, короче, побежал домой. Все, я его убью, <мирает> Изи. Ой, что-то мне быстро ВХП снили, на самом деле? У -у -у. Кто Нет, я? я, я а, не Санька? Я нападение, я нападение. Противоборство. Блин, у меня ноутбук вообще убогий. 740 и Ай-5. Так, у меня рельса... Меник. Ой, я хотел прыгнуть высоко, а потом вспомнил, что я не этот. Полисопилки рассосались. Я залп. Он невидимым стал. Нет, он там бегал. Я его видел. Окей. За забором, точнее. Да, я понял, где он. Никита он рядом с тобой. А, это... Молодец. Он на дороге сейчас, что ли? Эй, да за бред? Он у меня просто не встает Да-да-да, он тебе просто валялся. Он валяется такой, просто типа, блядь, дайте вот Я ему дофига хп снять, ребят. А как вообще? Почему вы рядом со мной Да-да-да, я вот рядом с ним за ним бегу. Ой, просела. Он на мосту... А, вот он. Как вообще меня Попал, попал по нему. Он невидимость включил, он около аптечки попал. Вон он, вон, он, не-не-не, он там бегал по лесу, по лесу бегал и видел. Пупочки. Ну да, я понял, он убегал от меня. Короче, аптеку посите одну. Окей. Она. Да, я рядом Нет, с ней уже. Не Можно ее просто. Опачки. Попачки. Опачки, yep. опачки, опачки. Выход за пределы, что? А как он бегает за пределами карты? В а, мне. Миг... Вон он видел, видел, Предел, видел, он... видел. Огонь. Да, я понял, я понял. Иду 3 лет понял. Ч он такой медный? Ч он так медленно слезает? А, у тебя видно это хп мало. Не-не-не. Так, у меня нормально. Где он? Так он... он на конце, в другом, короче, конце. Ой-ой-ой, мне далеко за ним идти. Не вижу его. Уже 7 точек он собрал. 8. Блин, видео. Вот он, да-да-да. Ну что, ж... Соня вообще какой-то профессиональный зверь, вообще зверюга, вот я он. Я вижу, я вижу, что меня видит. Я вижу, что меня видит, логика. Вон он, сверху, сверху, сверху, сверху. Вверху? Окей. Попал, попал, ребят, сэр, Не попал? Блин! Кто-нибудь вообще пистолетом пользуется? Нет, Нет, никому это нафиг не надо, это такая ересь. Блин, ты где вообще там ОХП что Главное, чтобы он аптечку не взял Ты его видел? Да, видел Да, я понял Короче, в омбаре в красном Опа О, у меня выноска восьми убавилась А, я тебе по Никите стреляю Дааа Нормально Он к аптечке бежит К этой, к этой Да, да, да, да Понял Пасите, пасите, пасите Да, я тут две точки осталось Серьезно? Как? Ой, я его пацану жестко. Не, него вообще. Он сзади кого-то, сзади кого-то. Только что был. Я вам отвечу. Сзади кого-то. Логика просто. А! <реклёвшись> <реклёвшись> <реклёвшись> стреляю, стреляю по нему. Почему ему не сносит оружие нифига? Где он? Вот он, он убежал. Последняя аптечка пасу. Спаси, давай-давай. вижу. Понял, где он? Он на доме? На доме, походу. Ой, Он на домике. Нет. Не он был на домике. Он был на домике. Умагай. Блин. А что логучая какая-то. А, <как Он, он, он упрыгал! Он аптеку взял? Да, он аптеку взял и упрыгал. Походу, мы проиграем ребят. Да. Выход за пределы. А в смысле, почему он туда упрыгал, а мне говорят, что выход за пределы. Круто вообще. Окей, мне бы еще узнать, где ты именно. Я около последней аптечки. А, я понял, я понял. Главное, не дать ему ее забрать. Все, пока, пацаны. <связь> <связь> <связь> первая, первая победа <связь> этого зверя. Зверя. Да, вообще. Ну, Саня вообще профессиональный зверь какой-то. Прям тащит. Я что-то хуже. Второй раз играю О, а как тут невидимо становиться? Можете мне никуда... Правая кнопка и Е, по-моему. даже не знал, как Правая и кнопка и Е. Народ, вы понимаете, я сейчас эту убогую пушку рельсотрон. Молодец. Ну... Не, вот он рельсотрон... два снаряда. Он, он два снаряда. Ну и чё, он, знаешь, как зато выводит из строя. Он, ты просто стреляешь и как? ты валяешь. Так Никита там уже кто-то бьет или а, что? А, подождите, я не понимаю, а как? Как на Прыжок, короче, зажимаешь правую кнопки мыши и пробел. Я и его я кажется видел, я его кажется видел. БКМ, ИЕ, это Народ, о моем канале, а? Ребят, ну у него, короче, канал есть. Короче, канал прямо. Логично, Прям канал прям, знаете, на ютубе еще. Что у нас прям на ютубе находится. Да. Ребят, короче, Филиппин вообще не с ним не сравнивается, это ж канал, вы чё. А у Филиппина не канал, у него так все как лишь какой-то... название канала скажи? А, ну короче, тихо, маняка видел. Блин, этого зверя, зверя видел. Он где-то рядом с моей аптечкой, ребят. Он дебил, что ли? Давайте сами активируем, короче, аптечки и все. Кстати, почему нельзя? А, блин. две. Две точки, я зверя вижу подсвечены. Чёрный. А, вон он, вон он, стреляю. Тоже стреляю. Давай-давай. Давай. Вон он, вижу, прыгает где-то. Я его посылка в аптеке. Молодцы, что и пользуемся мне РПГ. -шит. Вон он там есть, короче. Ну, у меня-то рельсотрон еще целый, так что не надеюсь. Но... Да. Вот-вот, ты... вот, он, св... я, я свечу, если что, вон он. Не, у нас не светится он. Ну, не светится, но вы хотя бы видите, куда я стреляю. Ну да, мы поняли. Да. Он где-то в кустиках, может. да? Ну, был, его уже там нет, походу. Его нет. Да, он ушел оттуда. Он забежал в этот в подмост, короче, и сейчас он в невидимость попытается. О, повижу, вижу, вижу. О, жестко. А давай, Рельсотрон. О, давай, давай, я вижу его. Пытаюсь стрелять, но у меня очень, короче, он далеко и я не могу. Э, так... э, блин, я к вам, блин, ребят, не знаю, может к вам сходить, что ли для прилета? Э, а я его так вижу, вот прям идет и на те реликтроны мне. Никитке я не везет. и сколько же я его снял? У Никиты, по-моему, больше цель не точки взять, а от нас убежать. О, я, кстати, его, кажется, видел, Он где-то? Он вот тут где-то. Он прям рядом с нами, ребят. Он прям рядом со мной вообще. Да-да-да, я тут. он убежал, да? Он сейчас наведал всех Он убежал. Он невидимость. Вот он! Где? Да вот! Он невидимость включил. Давай. Вот ]间, он, вон он! ]间. Он невидимость не включал, вот. А, вот он, да-да-да, видите? Да-да-да, моя... вот он! Да, блин, фига... Каким вот а -а -а! он, стреляю, стреляю! прол. -а -а. Да, у меня Ô. патроны кончились, тихо! Стреляю, стреляю! Он... Блядь, я просто его нашел перезаряжаться да. начал, понимаете? Вон он! Давай-давай, иду! Ребят, ну реально... Всё, Красавчик! Просто молодец! Что ж, ребята, такое вот вышло видео, и я думаю, вам оно понравилось. Но если вы хотите, чтобы мы снимали не такие монтажи, а полноценное видео, напишите в комментах. Вообще, напишите, какие вы хотите видеть видео. Просто там игра в GTA Online, вот такие вот режимы разные. И пишите свой Rockstar Social Club ник, и я вас обязательно добавлю в свою банду, которую я уже скоро создам, и мы будем играть все вместе. И на этом мы окончим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.